Не знаете, чем порадовать себя и родных на обед или ужин? Попробуйте приготовить очень сочные и аппетитные фаршированные макароны под соусом в домашних условиях. Этот рецепт фаршированных макарон под соусом придется по вкусу не только взрослым, но и детям. При желании можно в качестве начинки использовать только грибы, любое мясо или даже овощи. Например, тут можно довольно много экспериментировать, подбирая варианты, которые больше по вкусу. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда 1 вот такие каниллони потребуются для приготовления фаршированных макарон под соусом при желании можно взять крупные ракушки например 2 на сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте очищенный и измельченный лук мясо вымойте обсушите немного и пропустите через мясорубку выложите фарш на сковороду и обжарьте до готовности посолите Поперчите по вкусу, добавьте специи, если хотите. 3. Трубочки нужно опустить в кипящую подсоленную воду на 3 минуты, затем воду слить, а не обсушить немного. Для приготовления соуса растопите на сковороде сливочное масло, всыпьте муку, постоянно помешивая, обжарьте немного, затем влейте тонкой струйкой молоко, подсолите по вкусу, добавьте щепотку перца и мускатного ореха. 4. Еще один важный ингредиент данного блюда – это сыр. Лучше всего использовать пармезан. Но, в принципе, подойдут и любые другие твердые и полутвердые сорта. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. 5. На дно формы для запекания вылейте около трети соуса. Остывшие трубочки наполните начинкой и выложите в форму. Присыпьте немного сыром и залейте оставшимся соусом. Отправьте форму в разогретую духовку минут на 10. 6. Затем можно достать наши макароны, чтобы посыпать оставшимся сыром, и запекать их дальше до готовности. 7. Готовое блюдо можно подавать к столу с овощами или со свежей зеленью. Приятного аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки! Вот что нам понадобится. Макароны, 250 грамм, трубочки, фарш, 250 грамм, твердый сыр, 50 грамм, луковица, 1-2 штук, растительное масло, 1 столовая ложка, соль, 1 щепотка, перец, 1 щепотка, свежая зелень, 1 щепотка, мускатный орех, 1 щепотка, молоко, 0,5 стакана, масло сливочное, 100 грамм, мюка, 100 грамм. Количество порций 6. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Друзья, до новых встреч!